На улице похолодало, я наконец созрел к тому, чтобы заменить заслонки печки. Процедура эта долгая, надо снимать всю торпеду. Видно, да? Может быть, даже разбирать со стороны капота, чтобы долезть до шланга печки, кондиционера и так далее. Еще деталей не знаю. Буду работать по принципу: крутишь то, что крутится. Спасибо нашим друзьям из AMD-сервиса, которые нам дали, которые мне дали. Возможность поработать в тепле, не возиться на улице. Сейчас там зябка и сыра, а процедура эта, судя по тому, что обещает мне интернет, растянется на весь день. Первым делом, я думаю, надо отодвинуть назад сиденья, которые не отодвигаются, потому что зажигание выключено. Елочки зажглись. Максим. Сейчас то же самое с другой стороны. Первым делом снимем бардачок. магнитола. разобрал немножечко надо снять подушку скорее всего она там изнутри крепится как вы, вот вот так видишь разъем как он снимается снял, Буду снял да. ну, в общем правило крути что крутится с трудом снялась подушка вот этот разъем можно было, я потом поставил, на видео никто не снимает ее. Развалился контакт. Надо его вот сейчас склеить, наливать клеем. тем, как поставить. Сейчас буду снимать руль. Открутить. Здесь два болта я открутил. С другой стороны симметрично. Там есть два болта. Соответственно, это все снимаем. А, еще вот эти все надо поснимать вещи. Сейчас все повыкручиваю. Снял торпеду, э, торпеду, консоль между водителем и пассажиром. Следующее, что предстоит снять с машины, вот эту пластиковую панель под поводками дворников, чтобы получить доступ к болтам, держащим торпеда. С трудом снял дворники с поводками, залив их вд Теперь имеем небольшой доступ, чтобы увидеть болты, которые будем откручивать. Сейчас задача, чтобы снять панель, надо выкрутить вон те два желтых болта на 13 сейчас удлинитель возьмем все поскидываем в общем один болт я открутил он там был который держит панель. второй не могу сюда не залазит головка я думаю под это дело я снял пластик весь это не сложно он всего двумя болтами крепится здесь и с той стороны на петле с этим я хочу снять дворники, ну заодно смажем их. Здесь раз, два и третий вот. Все должно быть плюс. Смотрите. Ну в общем, я получил доступ к последнему болту. Сейчас попытаемся его выкрутить, сняв все здесь. Чего есть плюсы. После того, как соберу это назад, я все это смажу, и все болты будут откручиваться. Лет через 10, раскручивая эту машину, какой-нибудь следующий мастер скажет, боже мой, какой хороший Citroёn, все легко откручивается, все смазано и так далее. Так создаются легенды. болтик она должна снять. Ну, в принципе все раскрутили. Остался последний штрих. Он очевидный, но его почему-то всегда забываешь сделать. Это то, что держит серединку этой панели. Панель, которая прикреплена вон к печке. Раз болт. Вот один болт. Другой стороны вот этот болт. Ну что, крутим. В общем, сдернул я панель после многих мучений. Но выяснилось, что руль мешает ее вытащить и положить вниз. Можно в интернете, есть совет, пропилить вот так вот чтобы рулевая колонка упала вниз и панель через верх пошла у нас есть лобзик мы занимаемся мебелью сейчас я сделаю надпил на маятник поставить на минимальное качение чтобы не вырывало из рук и вперед Готовченка, Руль кинули вниз. Собственно, она повредит разъема. Мне сказали. И вот еще. Заодно соединим Остатки старой сигнализации. И вот она наша печка. Мы видим ее. или конечно, вековая летит. Ну что, вот такая красота нас ждет. Сейчас отойду назад, чтобы видно было масштабы разрушения. Я не стал искать там последние провода с той стороны. Расковырял вот так вот. Сейчас я подлезу к печке. Выкручу на печке все, что крутится. И далее двинем на сборку. Поменяем и соберем все добро. Нет, там, наверное, пазы в резинке. Вон она, синенькая, ага. он видишь? Видно тебя Че с обломки? Вот, то есть мы на правильном пути, да, получается? Однозначно, однозначно. Мне еще понять, как вот это разделить пополам, но я так понимаю, вон ту штуку надо выкрутить. А, о, вот они, они. Крепежи основные. С уже клеили, переклеили, она самодельная. А теперь Теперь момент истины Как это выглядит до того момента как Обе заслонки сломаны и сломаны в мясо Конечно, это все не работает, и приблизительно теплое все греет. Пластик становится хрупкий на морозе, но явно не рассчитано на климат, в котором мы все живем. Так, ну, я что-то тут покрутил, вытащить я смогу, а засунуть новую. Там есть дата изготовления? 2010-е. Их меняли уже. Печка в основном вся чистая. Вот еще второй. Разъем. Но меняли, видать, где-то на сервисе. Потому что ничего не смазали. С долго мучится все. Все у нас получится он тоже десятый год выпуска начинаем собирать назад все по совету друзья о кстати концевики вот упору поумирали еще одна причина по которой не ломается Упор, в который они должны упираться и дальше не крутится здорово сильная штука по совету друзей надо из у ребят, которых я сейчас нахожусь, МД-сервис, они посоветовали, говорят, возьми вот такую вот смазку универсальную, она для тормозов, та, которая не разъедает резину. Так, здесь пластик, есть шансы, что если я намажу туда какой-нибудь графитки или еще чем-нибудь волшебное, что это все начнет со временем там куда-нибудь приедет. Ну, говорит, достаточно одной маленькой капли, и, говорят, все будет работать. Долго матюгаясь если прочим, я поставил внутрь заслонки, вот уже отдел верхние, он они там внутри эту штуку обезжирить кромку которую я буду сейчас там утеплитель и цепляется уплотнитель поролоновый спирт контрабандный товар последний штрих она заклеит выраставить ровно Уплотнитель новый идет в комплекте, поэтому мы его с чистой совестью сюда новый и лепим. Все, финишная прямая. Сейчас еще пройдусь по мелочам и начну собирать в обратную сторону всю конструкцию. Раз пришлось снимать трапецию дворников, то перед установкой неплохо бы все смазать. По моему опыту, чаще всего закисают именно оси дворников, которые я сейчас выбиваю легкими ударами молотка, стараясь не повредить резьбу. После чего я смажу тугосплавкой с маской для подшипников. Просто у меня такая оказалась под рукой. Далее я соберу все обратно и установлю в автомобиль. Ну что, сделал я. Сделал я все. Конечно, вчера заканчивали очень поздно. Мне не хотелось ребят держать. Они домой уже собирались. Работа у них физическая. Физический труд, тяжело. Поэтому кое-что не закончили. Вот эти обшивки снизу я не, не обратно не прикрепил. Я это сделаю сегодня. Плюс вчера при разборке Умудрился сломать вот эту пепельницу. Она теперь не закрывается. Вот такой крючок надо будет сделать. Или такой шпингалет, как в мебели, В туалетах советских было. Ну, зато теперь печка дует. Проехав чуть-чуть, она действительно нагревается. Ну, вот теперь я с печкой в тепле. Удивительно, но машина оказывается может быстро прогреваться.